Суладский каньон, друзья. Это у нас Дагестан. Он даже глубже, чем Гранд-каньон. Смотрите, какие постройки. И когда ты подъезжаешь на эту площадку, ты просто фигеваешь. Тут что за мусор, какая-то стройка. А потом выходишь, и тут вау. Просто шик. Ну и, конечно, мы находимся выше облаков. И вот эта прекрасная дорога, по которой мы также проедем. Это что-то с чем-то. А какая интересная смотровая площадка. Чтобы увидеть... Всю мощь, всю красоту каньона. Его можно назвать Гранд Каньон Дагестана.